Привет, друзья! Итак, итоговое видео с именем того, кто же победил и получил копилку вот из этого конкурса вместе с монетами. И хочу сказать, что, друзья, мои видео будут теперь выходить каждый вторник и четверг, так что заходите, смотрите и обязательно подписывайтесь на канал для того, чтобы участвовать в конкурсе и розыгрыше, я объявляю небольшой конкурс с замечательным подарком, это будет сюрприз от меня, до конца этого года, смотрите, я буду а, выпускать разные ролики, если вы оставляете комментарии, вы автоматически участвуете в этом конкурсе, ближе к новому году я случайным образом выберу новый ролик, начиная с этого момента и Среди тех, кто оставил комментарий, разыграю подарок лично от себя. Такой вот будет к Новому году. Я пока не буду говорить, что это. Это будет сюрпризом. Ну, для тех, кто подписан на канал и оставляет комментарии, будет таким, такой вот мотивацией и небольшим подарком от меня. Также у меня сейчас проходит конкурс на банкноту 100 гривен 30 лет независимости. Вот, вот в этом ролике. Зайдите, посмотрите полностью ролик, все условия, соответственно, выполните, напишите комментарий, подпишитесь на канал, и все, вы уже участвуете. И я разыграю, как только заберу их с клуба коллекционеров, и мне придет посылочка с НБУ. А теперь давайте переходить к розыгрышу. Я всех буду ждать уже во вторник. И посмотрим, кто же победил сегодня в конкурсе. Сейчас мы разыграем вот эту замечательную копилку. Я отправлю ее бесплатно победителю. Я желаю всем удачи, друзья. Копируем ссылочку на этот видеоролик и вставляем его в сервис для определения победителей Лиза On Air. Сейчас у нас придет прямая трансляция в Инстаграме. Спасибо всем, кто присоединился прямо сейчас в Инстаграм. Я отвечаю на ваши вопросы, эфир у меня также там будет сохранен. Вставляем эту ссылочку. Все это наблюдают, друзья. И мы обязательно определим, чтобы у нас был выбор среди авторов и проверка подписки. Я желаю всем удачи и фарта. Поехали. У нас 456 комментариев. Я желаю успехов тому, кто получит этот, этот замечательный подарок. Так, давайте. И у нас список подписок. Подписок скрыт, к сожалению Мы еще раз давайте Сбросим, еще раз нажмем Старт Обязательно нужно, чтобы список подписки Был открыт, чтобы было видно, что вы Являетесь подписчиком канала Фартовый коллекционер, друзья М -м -м, Давайте смотреть Есть у нас Вася, Вася, смотрите, все условия выполнены, хочу скорбнычку, написав, я поздравляю, пожалуйста, свяжитесь со мной, я отмечу вас в комментарии, друзья, кто не выиграл, не расстраивайтесь, у меня будут много конкурсов разных, недаром мой канал называется фартовый коллекционер, будем разыгрывать и монеты, и деньги, и какие-то другие вещи интересные, антикварные, вот мы определили победителя, друзья, для того, чтобы участвовать Подпишитесь на канал и оставляйте комментарии в моих роликах. Ну что ж, всем пока, друзья!